Что делать с красными спринтами? Когда сформировали спринт, шли-шли-шли, к концу спринта, пол спринта не сделано. Что дальше делать? Значит, это извечный вопрос. Вот что делать, когда мы проваливаем проваливаем спринты? Значит, есть ответ из крама, есть ответ, который мы для себя на практике нашли. Из крама классический ответ, ну, проводить ретроспективу, чтобы понимать, почему, научиться оценивать задачи так, чтобы не было повторения вот такой проблемы, пересчитывать team velocity, по-другому с коррекцией, потому что говорит, что мы не способны на такую задачу. значит есть ответ такой, что переформировать команду, потому что она не является косфункциональной не является экспертной, не способна в этой сфере профессиональной деятельности спринты закрывать. к чему пришли мы? значит мы работаем не с программистами, мы работаем с руководителями, у которых задачи более сложные, чем у программистов. не в плане того, что они более экспертные, а в плане того, что в них больше неопределенности. у программиста задача экспертная он понимает, как ее сделать, потому что он изучал фреймворки и заранее готовился к этим технологиям. Когда руководитель реализует задачу, у него непределенность более высокая. Например, он должен обеспечить договоренность на переговорах о том, чтобы нам Ашан предоставил какие-то полки для, своей, для того, чтобы мы свою продукцию провели. Он не понимает, как это делать и декомпозировать эту задачу сложно. Мы пришли к тому, что в каждом рывке, мы их рывки называем, они спринты, в каждом рывке будет провал. И каждый рывок будет не доведен до конца. Это уже не чистый скрам. В скраме это недопустимо, а мы используем подход, когда мы понимаем, что в каждом рывке будет этот провал. Но в инструкции по планированию, которую вы потом прочитаете, есть волшебный вопрос. Статус задачи и следующие шаги по задаче. На этом вопросе, когда, когда мы проходим недельное планирование, мы выясняем, эта задача в принципе была неправильная, битая, не готовая для команды, которую мы не должны были брать в принципе. Мы неправильно умеем оценивать и нужно отдельную встречу для нее проводить. Либо эта этой задачи остался маленький шаг. как Делать так, чтобы их становилось все меньше и меньше и меньше. Обеспечить постоянный ритм фокусировки на задачах. Через утренние брифинги, когда мы заранее напоминаем команде о том, что коллеги вот и вот задача. Скроммастер или координатор команды напоминает, что коллеги успеваете цель недельного рывка закончить, достигнуть в инструкции по брифингам, есть специальные волшебные вопросы, которые нужно задавать своей, своей команде каждый раз, когда вы проводите утреннюю 10-минутку. И там, например, волшебный вопрос звучит так. Вы успеваете цель недельного рывка добиться? А у нас что, было цель недельного рывка? И команда начинает вспоминать, о, так была же цель недельного рывка, это повод вообще вспомнить, что она была. И таким образом мы добиваемся выполнения спринта, потому что постоянно команду фокусируем.